Всем доброго вечера. У микрофона, как всегда, Вадим Картавый. Вы на канале Картавы в игры на ПК. Я продолжаю исследовать эту игру. Я продолжаю, несмотря на низкие просмотры и несмотря на то, что вы мне не ставите лайки и не подписывайтесь я продолжаю бороться с этим миром с этим ютубом и прочим а, в общем-то ну как говорится я не сдаюсь поехали поехали друзья мы продолжаем путь на гелиусе тьма аида Роуз. Роуз, ты тут? Отзовись, Роуз. Ну же, ответь мне, Роуз. Отстань, Адри. Сейчас или никогда, Роуз. Мне все равно. Ее больше нет, Адри. Я опоздала. Ее больше нет. Я знаю, я знаю, но клянусь, ты дала слово. Если ты сейчас уйдешь, они да найдут тебя. Я дала слово. Ну же, вставай и иди. Дверь справа. вперед. Так, дверь справа. Ну я почему-то, к сожалению, ничего вообще не вижу. Я мне плохо. это такое? Ну, дай мне, дай... Теперь справа. Так, сбежите. Спаситесь и сдержите свое обещание. Я ничего не вижу. Что вообще происходит? Здесь дверь. Так. Хорошо как ты меня вытащишь отсюда но, но ты обещала ты давала обещала я знаю я должна выполнить просьбу одри я понимаю театр как мне туда попасть <звучит> что это такое что вообще произошло Ты помнишь нет я лично вообще ничего не помню. Здесь нужно отключать свет или как. Вроде бы нет. Но я не вижу дальнейшего развития. Дальше-то так. Здесь я вроде не вижу дв никаких дверей больше. Кроме вот этого электрического тока. Можно ли его отключить? Да, можно. Скорее всего. Давай. то я не могу его отключить, скорее всего, из-за напряжения. Не хватает у меня мощности, в общем. Давайте искать дальше, потому что я не хочу зацикливаться на этом моменте. Нужно это делать или нет, я к сожалению, не знаю. Вот. Искать дальше путь Здесь закрыто да? ну, Скорее всего нужно Это открывать Но как? каким образом Потому что вот эти двери Закрыты Пока что я не понимаю Как это все сделать Но сейчас я думаю разберемся вместе Я почему-то не могу нажать на рычаг, к сожалению, слишком тяжело идет, Ну, давайте попробуем еще разочек, чтобы полностью быть уверенным. Что же здесь не так? Что же мне еще нужно сделать? Я вижу вот здесь панель, я могу к ней подойти. Опа, да. Вот. Кто-то я открыл. Вот Додумался наконец-таки. Так, а что дальше-то? Здесь ничего больше не открылось. Здесь больше, к сожалению, ничего не открылось. Давайте все дальше искать. Выходы отсюда и проходы. Потому что нам надо отсюда валить. Так, вот здесь какая-то дверь. Я вижу, открылась. Так, здесь я пройти не могу, к сожалению. Какая-то кровь. Здесь. мы тоже не можем открыть дверь в общем у нас осталось вот это помещение в котором мы уже скорее всего были да мы скорее и вышли это отсюда Что еще нужно сделать, я не понимаю. Отель... Про... Найдите дорогу в отель пространственной физики. Здесь тоже закрыто. Я думал, что-то что-то откроется, но, к сожалению, среди этих дверей ничего не открылось. Э, как вариант, эта дверь, возможно, открылась, но почему-то почему-то здесь нету прохода. Может быть, он с другой стороны. Есть? Okay, да, точно. Yeah, да, Something я тут. Burning, здесь что-то горит. Это электрореактор. Этот центр именно там все продолжает все время гореть. Так, ну тут ну, еще какая-то бумажка. Так, нужно запомнить. Так, один. Но ну, этот документ, скорее всего, у меня да останется. Мы быстренько найдем, если. А где у нас то место, где нужно вводить код, пока я его не нашел? Значит, нам нужно его искать. Так. Здесь вот еще какая-то бумажка. Окей. Да. Okay. Здесь прохода я не вижу. Здесь тоже как страшно-то а? все. Да идти-то показывали, куда идти. Я, я вообще не понимаю, куда идти. Зачем идти? Так, вот здесь лестницы. Давай поднимемся по лестнице и посмотрим, что там. Скорее всего, что это где-то Так, вот куда мы можем пройти? Здесь есть какой-то рычаг. Скорее всего, нужно его активировать. Ага, мы должны вот здесь а, наш код и который 1, 1 2, 2, 3 два и три нет подожди один один два два три так Какое симпатичное место. Так, здесь что. Симпатичное место. Местечко просто супер. А главное, что самое интересное мне. Это как темно. И что дальше? Как мне попасть? Далее. Что мне здесь нужно сделать? Так. Скорее всего, мне надо вот на ту сторону, а как? Да, попасть вот этот вопрос. вопрос. хороший, потому что. Очень хороший вопрос, потому что здесь... Мы попробуем. Так, вот здесь что-то нарисовано. Я понял. Спасибо, что я увидел это. Так, здесь что у нас? Город трупов и... О, боже боже, наверное, закрывается. Так, пробраться через огонь. Так. Так, сохранились, это хорошо. Дойти. идти? меньше огня? Да. Давай посмотрим, я просто... Опа, значит не сюда пробуем сюда Он нам мешает Он нам мешает так да, зачем не пройду это точно Тоже странно. Где... где проход? Ага. Обещаю мне, Ро, воспоминания и прочее влияет на нашу психику. Куда идти, елки-палки? Я вообще запутался Куда я иду я... В душе не знаю Куда мне идти ну, Скорее всего сюда Но не знаю Вот здесь еще какой-то проход есть Давай попробуем лучше сюда Потому что здесь меньше огня Так э... Вроде бы мы проходим. Так куда дальше? Отлично. Я всегда. Абри, всегда. Абри, как не так уж сильно обидитесь, если услышите этот звук. добраться ну, ладно. Я сам. Так. Rose, доберитесь на листье Большого I've театра гелиуса. Это реальный ад какой-то... Не знаю, right. куда идти. Темно, как у I'm негра. Что? Куда мне идти, елки-палки? Ты мне дорогу хоть покажи. Heroes, Я здесь запутался idea. нафиг. Так, вот. Я увидел этот путь. Слава богу. Здесь я ничего не понимаю. Просто ничего не понимаю. Куда, чего, зачем, почему? Сюда точно однозначно нет. Да дальше. Я будто бы в каком-то пространстве, в какой-то, я не знаю, консервной коробке. Наконец-то. Кто-то подобное кораблю объявилось. Вот этот, скорее всего, лифт. Отлично. Как, как мне... А, он сам поднимается. Отлично. Трагедия Диониса Я как всегда Быстренько Быстренько О. Так, давай продолжим Нам продолжить надо я случайно нажал на правую кнопочку, я извиняюсь, дико извиняюсь, нам нужно быстренько пройти. Уже планирую другие игры, поэтому как-то не приносит она мне знаменитости, эта игра не приносит мне адекватности подписчиков, там и тому подобное, поэтому как бы... я не хочу затягивать. Ну давай посмотрим второй раз трагедию Диониса. в общем я поднялся на лифте есть ли идея где может быть спрятан блокнот театр то не маленький боюсь что нет и надо же искать он большой Так, мне значит нужно найти какой-то блокнот я это уже понял водитель чтобы отыскать исследования ады О, боже. Да, скажу тебе, что он очень большой, и я не знаю, где искать исследования ады. Это просто какой-то кошмар, это стоги тена найти еще Ис... исследования. Кто же прячет из... свои исследования в театре? Это просто какой-то, не знаю, идиотизм, что ли, не знаю, кто, кто прячет. Кто это спрятал в театре. Почему? Почему оно спрятано именно в театре? Так, эту сторону мы обошли с тобой. Давай посмотрим. В той стороне. Здесь, в общем-то, такие ничего нету. Мы быстренько нажму на shift, чтобы быстренько пробежаться. Я так вижу, что ни одного здесь ничего нету, но... Возможно, возможно Что-то будет, а я пропущу это А потом не хочу возвращаться сюда Ради этой бумажки Вроде, вроде ничего нету. Вроде у нас ничего здесь нет Поехали дальше я думаю что где-то на втором на втором может быть так, то это мне очень жал жаль Так, да, да, да, да. куда первую очередь пройдем мы пройдем сюда наверное в первую очередь следуйте с заведением заведениями в театре в театре. А... А, да. в театре а где где где введение Здесь сюда ви ви виде видения, здесь нету. В общем, мне нужно идти за призраками. Здесь я тоже не пройду, скорее всего. Так, значит, однозначно мы идем прямо, потому что видения подсказали мне, что нужно идти сюда. Вот, э, мисс Арчер, это Большой Театр Гелиоса, ух ты, э, в этом году у нас э, прекрасная программа, теперь взгляните вон туда, это наша личная ложа, откуда вы сможете смотреть ваше представление, это была моя ложа, но я настаиваю, чтобы вы приняли меня в этом качестве подарка и как звание, что? то я даже не знаю как вас благодарить так пойдем посмотрим на эту ложе что там есть интересного вообще и что куда-то вот подниматься нужно еще окей вкус Доберитесь до ложи Ады. Давай, доберемся мы до ложа Ады. уже потные, грязные. Я не знаю. Вот здесь какая-то бумажка, что это такое? Давай посмотрим. Ага. Всегда хотела посмотреть на ее выступление, как говорит наш антагонист. Страшно! Еще когда-то что-то на тебя падает, возле тебя падает, это вообще еще страшно. Ну что же, что же. Где же вся. Опа, вот здесь. Понятно, ли? я так и думал, Но что мне-то следовать-то за ними нужно. Так. Здесь уже не в пройти. В а вот здесь нам можно пройти. И. И что. И что? So? Дальше Что здесь есть? А, к сожалению, я здесь ничего не нашел Давай посмотрим, они же пошли куда-то сюда Ха. Так, это кто? Пейванов э, Сволочи! И обманули, как всегда как-то могу здесь пройти. Нет. Ничего не показывает. Не... Значит, единственный вариант это пройти вот здесь. Уже, ну это круто. Это просто спокойно только без паники я тоже так думал мне нужно успокоиться подышать немного так ну вроде бы я прошел через эту дверцу И давай посмотрим далее так у нас здесь есть понятно Joy, ага, joy, ага, вот он наш. Ада Арчер, ну да, I давай, да. давай, посмотрим, что, что это. Что But здесь есть у нас? Если честно, я ничего не вижу, что там внизу Just с этой, а, боже мой, он мне дает выпить. A... Давай посмотрим yeah, Это... немного с другого ракурса, потому что так плохо видно. А вот так очень даже замечательно. Короче, найдите блокнот. Блокнот нам нужно найти. Так, куда Ада могла положить свой блокнот? Вот он. Not here. не здесь Блокнот хм. Здесь ничего А, вот, еще может быть вот здесь Здесь Где? Ага, какой-то ключ я вижу, <связываем> давай заберем его. Отлично, мы взяли какой-то ключ. И это все. Развлекайся. Хм. Круто, спасибо. Сядьте в лифт. Спуститесь на сцену, театра. значит я буду выступать сейчас в главных ролях вместо как ее там вместо вот этой красавицы В общем, я спустился в лифт. О! Моя любимая трагикомедия Франкенштейн. Посмотрим, что здесь. Как вообще идти, но ну, скорее всего. Ладно, наверное. Если честно, то вариантов очень много. Вариантов. Так, это лифт. Нет. Вариант один. Пройти сюда. Я просто смотрю, нет ли... Э, right. Ладно. Я практически на сцене. Найдите исследование. И все вокруг. Издевайтесь. Издевайтесь. Как подойти к сцене все вокруг представляешь что сколько это времени зайдет э, обыскать вот это все ага. Давай сначала посмотрим сцену ибо... главная задача это б... осмотреть сцену так здесь есть а, выход главная задача наша Я не буду тянуть кота за яйца и попробую пройти сюда сразу. Поискать что-нибудь здесь. Как я быстро все нашел, а? Я гений. Людвиг. Вау! Что это такое? Как ты посмел? Да, мне бежать надо. Черт, куда бежать-то? Uh. Oh. Он меня убил. <laughs> так, это неправильно. Значит, я неправильно куда-то бежал. Всё, я вижу эту стрелочку Чё? вот здесь я вообще не понимаю что куда и зачем я стрелку вижу на поворот но я не успеваю оглянуться да. меня очень смущает э, смущает ната Да ладно М -м, обидно потому что я не знаю куда дальше то бежать я вроде бы вижу все как оно есть и вижу стрелочку да вот эту я здесь успеваю но при повороте опять он меня поймал только дальше вот здесь я уже не вижу вообще ничего обидно еще раз так побежали мы должны пробежать это потому что как-то как нужно пробежать это Куда бежать? Зачем бежать? Я вообще не понимаю, куда я бегу? Зачем? Так. Убегите от Людвига. Куда бежать? Блять. Пиздец какой-то. А, спасибо. Я, по-моему, уже убежал. напасть на меня с каждой каждую минуту вроде бы все я вроде бы убежал от нет задание не завершилось селки палки так ну вот здесь мы потерялись с тобой идти Мне вот эта темнота очень смущает, знаешь. А здесь никак. Смущает вот эта темнота. Я ничего не вижу. Чему сюда-то нельзя? Так, он где-то рядом. мне бежать? Зачем? Опять эта комната. И моя рука. Черт, куда бежать-то? Мне страшно, мне темно и страшно. Я не знаю, куда бежать. Я ничего... Я из половины того, что Вижу, не вижу 50% у нас выполнено да. Я вообще не вижу ничего Кто придумал эту игру? Я не знаю, его нужно наказать за это здесь выхода-то нету. В этой каннатушке выхода нету. Почему вот здесь нельзя подняться? Вот этот вопрос большой, потому что она же прыгает. Это только одно. Вот здесь дверцк. Это есть. Хм. Блин, я круг целый сделал. бежать-то? мне так сейчас найдет слушай я запутался я вообще не понимаю где я нахожусь и блин ощущение что я круг дал здесь мы с тобой были не убежать знаю Здесь я что-то не увидел как-то не знаю я Опа. ты мне покажи хоть что-нибудь вот он мать его на мне двигаться то елки-палки Ловушки, ребят. Я не знаю, что делать. Что? он показывает мне, ну я не знаю ползет что ли? Куда-то дальше бежать-то надо. Придурка охотится за мной. Ползает что ли? Он быстро ползает. Вообще не понимаю. Да я залез. мне надо, нужно выбраться от него ребят потому что <звы> <Черт>. <звы> я не знаю <звы> да какой-то елки-палки Ай, что он меня нашел? Слишком я много времени провел на поиске этого пути. Я не знаю, куда идти, реально. наконец-то, наконец-то я убежал от него убежал <звы> выясните где вы находитесь обязательно выясним где я нахожусь но сначала мне нужно дойти до хотя бы до сохранения right. Right. Yes, oh, no. так, здесь все закрыто здесь so как пройти Здесь мы не знаем, как пройти. Здесь закрыто все. Тут слишком темно. Иди вокруг, и ты заметишь, как хорошо начнет мигать. Только я ничего не понимаю что произошло может мне нужно наверх подняться чем-нибудь да вроде бы нет наверх мне подниматься не надо вот здесь еще есть э -э, но почему-то я туда попасть не могу никак может быть как-нибудь отсюда. Здесь тоже никак. Хм, странно. Может здесь закрыть нужно? Больше тут пути-то нету. Здесь огонь кругом. Странная загадка. Здесь стоит стул, в принципе я бы мог его обойти, да. Давай откроем эту, может быть здесь где-то можно отключить его, да. Отлично. Ну как? Nothing. Пока ничего now, Aubrey, Да, now. вижу oh, yeah. 66. Так, здесь что? Лифт нужно найти Вот no он лифт, вижу О боже мой! Да, мерзость. The Человек распятый You're на стене. It's, it's okay, давай поехали уже. Спасибо, что ты делаешь, Роуз. Uh -huh. <плево> ну вот и вся глава, как обещал, доделал, допилил. В общем, э -э давай, если чего... Подписывайся на канал, жду тебя в будущем. Ставь лайк. И следующая глава ⁇ Зраздоририиды ⁇ На этом все, прощаюсь.